Доброго времени суток, друзья! Давайте сегодня поговорим про ICO. Я надеюсь, что многие из вас слышали, что это такое. Может быть, даже принимали участие. Какие-то уже свои, свой, так сказать, опыт в данной сфере инвестирования. Я, к сожалению, большого опыта в этой сфере не имею. Но некоторые попытки у меня разобраться в этом... Тоже были и не могу сказать, что очень удачные, так как в это нужно полностью вникать, посвящать этому свое время и так далее и тому подобное. Я же в свою очередь больше был склонен к трейдингу, это мне больше было знакомо и более было приемлемо, что ли, к моему образу. Жизни и образу работы. Вот сегодня я бы хотел с вами поделиться еще ресурсом, который мне подсказали ребята из Трикомас. Вы, наверное, помните этот сервис. Я делал небольшой такой совсем обзор на него. Видео будет в подсказках, если захотите посмотрите. Это платформа, которая позволяет торговать через API-ключи на биржах, на которых, как вы знаете, не очень удобный функционал именно в качестве трейдинга для трейдера. Да? То есть нельзя там одновременно ставить э, стоп, одновременно ставить тейк и так далее и тому подобное. Тем более уже говорить о трейлинг-тейках и трейлинг-стопах тоже не представляется возможным, так как там нет такой возможности, к сожалению, и вот именно Сервис Трикомас нам предоставляет такую возможность. Не буду сейчас на этом подробно останавливаться. Посмотрите видео, поймете, о чем речь. И вот ребята говорят, что мы запустили новый сервис относительно ICO. Называется он Smart Pool. И в чем его особенность? То есть, как вы знаете, да, кто пытался вникнуть в ICO, то, что их, во-первых, огромное множество. Во-вторых, они возникают каждый день, чуть ли не каждый день у них идет там при ICO, они появляются, листятся на биржах и так далее и тому подобное. Вот это вот постоянно идет движуха в этом плане. И вы, наверное, точно так же слышали о том, что очень много, большое количество ICO, большой процент является некачественными, недобросовестными и э, также в большинстве своем мошенническими. Вот, ну да и просто перелопатить такое количество информации, которая по ним есть не каждому под силу да и в основном, я думаю, что вы тоже наслышаны о том, что есть некоторые пулы, которые занимаются этим, то есть прям сообщество каких-то людей, которые собирались и занимаются непосредственно сбором информации по конкретным ICO. Не секрет то, что ICO, конечно, приносит очень большие проценты, да, при выходе на биржу, потом со временем еще, если оно развивается, если действительно есть технологии, над не работают, или же команда, и маркетинг работает, ну, все такое прочее, то, естественно, может принести очень большие дивиденды, так сказать. И что делают эти ребята из Трикомас? Они запустили свой пол ICO. Что такое пол? Ну, собственно, собирается, они договариваются с, с конкретными представителями из компании ICO, которая вот-вот начинает запускаться, о определенной сумме, которую они должны вложить и покупают токены на при ICO. Как вы знаете, как обычно это происходит, на при ICO очень выгодно заходить, так как представителями ICO создают такие условия для инвесторов, что они заходят с наиболее выгодно. То есть получают какую-то либо большую скидку на сам токен. Вот в, в таком роде. То есть если на обычном этапе вы заходите получаете там 5-10 процентов то на при ICO можно получить 15-20 а то и больше и вот собственно эти ребята из 3 договариваются с руководством ICO подбирает их, да я забыл сказать о том что изначально они конечно же работают целая команда на тем чтобы выявить действительно качественные продукты как вы можете видеть вот не так уж их и много отбирается и это говорит о том что ребята качественно очень работают и подходят к, к этой теме потому что Количество, которое есть сейчас, вы можете зайти на любой ICO трекер можно так даже и назвать. Вот, пожалуйста, ICO трекер заходим. И здесь, естественно, мы с вами видим ну, просто огромное количество ICOшек, которые в ближайшем времени проводится чуть дольше, там и так далее. И тому подобное. Посмотрите, их можно просто листать бесконечно абсолютно бесконечно. Вот. В этой информации можно просто потеряться, это как минимум, а проанализировать ее всю, ну я не знаю, сколько на это нужно времени, именно поэтому я этим не занимаюсь. Так вот, ребята собирали команду и выдвигают свои решения по поводу той или иной технологии, которая предлагается на первичном размещении. Ну давайте, допустим, откроем вот в будущих проектах, что должно произойти, да, Здесь идет такое краткий, краткое описание на русском языке этого проекта. Дальше видео, если оно имеется относительно того, что, как представляет свою компанию представители этого SEO, да. Дальше оценка самой команды трикомас то есть сколько они дают по стопроцентной системе да это мой да, сколько баллов ну вот в данном конкретном случае это 61 процент бонус участия через трикомас э, здесь его не написано но очевидно просто еще не доработана система самого интерфейса я думаю что это в скором времени поправит так как ребята постоянно работают над этим продуктом трикомас а комиссия она здесь тоже не указана ну комиссия там может быть разная 7 6 5 процентов вот в таком вот диапазоне это что что касается, то есть это берется комиссия самого сервиса, да, за то, что вы ей пользуетесь. Комиссия берется в токенах непосредственно самого ICO. Максимальная и минимальная сумма участия, далее мы видим, да, 0,1 эфир вы можете завести и максимум это 100 эфира. Сумма сбора смарт-пула, это означает, что команда, Трикомас договорилась заходить на 300 эфиров, что именно в это ICO, да, чтобы зайти на при ICO. То есть это очень важный момент. Я объясню почему. Потому что несмотря даже на то, если не будет собран весь пул в 300 эфиров, то команда Трикомас сама докладывает свои деньги, грубо говоря, да, для того, чтобы поучаствовать в этом ICO. То есть вы заходите сюда на очень выгодных условиях. То есть не хватает, допустим, там, 100 эфиров, команда докладывает свои 100 эфиров для того, чтобы поучаствовать в ICO. Это очень важный, интересный момент. ну Здесь э, информация относительно самого ICO очень короткая. Да, то есть Сколько хоть, готовы собрать, естественно какой, какой платформе и так далее. И тому подобное. А узнать подробнее, более подробная информация, где описывается вот в таком виде команда. То есть зелененькая хорошо, серая не очень хорошо, либо есть какая-то недоработка вот как эта бальная система да то есть выставляется тоже есть обзор на русском языке. Это все объясняется, почему именно так. Дальше относительно команды. То есть, все можно почитать, кто из э, членов команды данного ICO что собой представляет, какие есть информации, подтверждающая его личность, какой информации нету. Вот выкладываются такие фотографии. Да, но я бы не очень обращал внимание на фотографии с Виталиком Бутериным, потому что с ним фотографируется все кому не лень, скажем так. Да? Но тем не менее. Возможно, действительно какая-то связь у них есть, в чем я, конечно, сомневаюсь. Вот дальше все идет описание команды, то есть каждого человека описывают, кто он, где он работал, на чем он специализируется, в чем его особенность, чем он занимается конкретно в команде, какую выполняет роль. Очень круто. Вот, вот такую информацию найти прям очень сложно, если вы даже ее найдете, тем более, как вы видите, это азиаты, да. Команда азиатова, естественно информация о них это наиболее сложный момент, потому что либо это все будет на азиатских языках, да, либо же это, к этому нужно подходить очень-очень тщательно. Так, пар партнеры инвестора, тоже описывается, я так понимаю, один, одни из самых крупных, кто они, что они из себя представляют. Дорожную карту описывают тоже количество эфира, ну и так далее ну, тоже такая вот информация наиболее полезна, которая может быть для анализа ICO его аналитики, как вы можете видеть очень развернуто, да, еще также ребята говорят о том, что они кроме своих аналитических каких-то усилий, которые прилагают при обзоре ICO, да, они также используют еще закрытые таблицы, так называемые, которые существуют, я не знаю, платные или не бесплатные, скорее всего, платные по информации о самой команде, да, о самом проекте и так далее. То есть где это берется, я тоже вам сказать не могу, но знаю, что такое на самом деле существует. Так, сейчас попробуем, я тоже хотел бы поучаствовать вот в этом всем деле, попробовать вам наглядно показать, как это все происходит. Допустим, у нас в будущих открыты, это я так понимаю уже можно заходить еще и будущие, это те, которые будут в скором времени происходить. Вот есть завершенные уже, если мы посмотрим, откроем вкладочку завершенные, то здесь я так понимаю после листинга должны появиться также какие-то Характеристики, то есть вот вы можете видеть рои по биткоину, по эфиру и в долларах США Возможно, какая-то будет интересная информация Если же такой информации здесь не будет, хотя я сомневаюсь, будет, конечно же, после листинга на биржах Есть ICO, сейчас секундочку, называется ICO Stats, вот такой вот сайт я только почему-то не могу сейчас на него зайти, там мне ругается почему-то мой Google Chrome. И там можно будет посмотреть, насколько растет ICO, и конкретно насколько выросло процентов с момента его листинга до теперешнего момента и это очень удобно ну я думаю что если вы будете участвовать в ICO то вы и так собственно будете достаточно пристально следить за его судьбой а вот пожалуйста оценка была этого с половиной процентов бонус участие 10 процентов то есть вы заходите на при ICO с бонусом 10 процентов а комиссия 3.10 была 5 процентов они забирают себе в виде токенов да минимальная сумма 003 эфира и Сумма сбора смарт-пула здесь уже не указана. Дата начала сбора в 14 февраля. Вот это все тоже указывается. Цель сбора здесь и так далее. Еще есть информация относительно канала Telegram. Вот он присутствует здесь. Давайте посмотрим на него, как он выглядит. Так, вот здесь идет тоже обсуждение участников ICO там, и так далее. Вот, уважаемые участники по на лендинг блок стартует там хардкап, токен... Ну, то, то есть идет какая-то информация, нужна именно самим участникам этого SEO. А далее скажете, наверное, многие из вас, те, кто каким-то образом связан с ICO, то, что этих пулов сейчас развелось, там, видимо, невидимо. Да, я друзья с вами согласен. Но... Как бы там ни было, они, по-моему, насколько я знаю, в основном развелись в Телеграме, да, точно так же, как вот эти вот платные каналы по сигналам, там их тоже великое множество. Здесь есть одно отличие в том, что сервис, который предоставляет 3 уже достаточно известен, да, то есть он обладает каким-то авторитетом. Вот лично для меня, то есть мне я не боюсь, грубо говоря, там, доверять те же API-ключи этому сервису или торговать через него и так далее, вот. а сбрасывать деньги на непонятный кошелек непонятно кому в Телеграме, допустим, ну, для меня было бы немножечко рискованно, точнее даже не, не очень, не немножечко, а достаточно рискованно. А в свою же очередь, как бы сам сервис, которым я пользовался ранее для трейдинга, я могу спокойно использовать для того же входа в ICO. Итак, для того, чтобы войти, давайте посмотрим, что нужно сделать. Так, Sentinel протокол, какой-то Sentinel, да, что мы здесь имеем? 3,71%, достаточно высоко, бонус участие 15%, тоже неплохо, комиссия 7, окей, 0,1% минимальный вход. Это начало сбора 18 апреля. Это получается сегодня. Да. Так, и для того, чтобы поучаствовать, я так понимаю, нам нужно привязать свой кошелек. Да? Привязать кошелек, с которого мы будем переводить деньги. Так, имя и адрес. Итак, для того, чтобы поучаствовать в этом ICO, нам нужно привязать свой номер кошелька, с которого будут осуществлены вывод средств. Да, я в данном случае использую MyFairWallet. И, естественно, на который будут потом зачислены токены данного ICO Набирая имя, ввожу здесь адрес своего кошелька, нажимаю «Создать аккаунт» Так, сейчас у нас появится вот такая вот штука То есть перед этим там нужно было ввести еще количество эфира, которое вы бы хотели ввести Я захожу на минимальную сумму И вот выскакивает у меня вот такое вот сообщение о том, что у меня должен быть править кэй от своего кошелька, и я должен править этот 0.1 эфир на вот этот вот адрес, который указан здесь в сообщении. Любые другие транзакции будут утеряны, ну и так далее. И есть QR-код для того, чтобы можно было отправить с мобильного телефона, если вы отправляете именно оттуда, типа кошелька Jacks и так далее. Так, что мы сейчас делаем? Копируем сейчас этот адрес кошелька, заходим в Tricomas и отправляем 0.1 эфира не так 0,1 эфира отправляем на данный кошелек генерируем транзакцию отправляем транзакцию 0,1 эфир отправляем сюда проверяем кошелек давайте проверим значит B5E A B5E и так и здесь так да адрес правильный Информация, информация, информация. Я yes, с sure, полностью уверен. И нажимаем на проведение транзакции. Дальше у нас тут появляется. Транзакция ушла. В общем, ушли эти 0.1 эфира. И нажимаем здесь у нас в Трикомас я отправил эфир. Форму участия. Мы проверяем статус транзакции на кошельке. Пула каждые 10 минут. Текущий статус вашей транзакции. Транзакция не найдена. Окей, ну, наверное, стоит подождать. Чек э, статус транзакции будем проверять здесь. Э, чек статус. Ага, вот он. Э, и потом я немножечко сейчас остановлю, как будут приняты мои средства. Я тогда продолжу это видео. Так, друзья, вот подтверждена уже была моя транзакция, я перезагрузил страницу, успешно подтверждено, прошло там не более трех минут, наверное, может быть, даже меньше. Ну, в общем, быстро там сработал блокчейн эфира, спасибо ему на этом, конечно. Так, дальше, как это выглядит, в принципе, в самой Трикомас, и где, понятно, что я в нем участвую? Ну, собственно, как бы вот нигде, да, то есть... Если нажать на сам вот этот вот корешок этого ICO, то мы будем видеть только что написано форма участия, успешно подтверждено, да, и как бы все. Здесь идет также информация о том, что когда заканчивается сбор средств, вот он заканчивается 11 мая, а после чего начинается ICO, то есть, конечно, это все процесс будет не, не быстрый. Как вы понимаете, да, то есть при ICO, потом идет период ICO, а потом уже идет h листинг и так далее. Я считаю, что на данный момент это прям вот нужный и качественный сервис, который ребята будут доделывать, может быть, еще, да. Пока что, возможно, не хватает еще какой-то информации, да. Хотелось бы более информативно, чтобы здесь вот высвечивалось то, что вот я участвую в этих ICO, потому что если они будут добавляться дальше, то, ну может быть, ну хотя вот здесь вот есть звездочки, да, которые можно, я так понимаю, отмечать, чтобы для себя понимать, в которых ты участвуешь. Также вот я вступил здесь в их группу Телеграма, чтобы получать информацию уже по э, тем осежкам которые прошли или которые уже листятся где-то, ну, тоже очень удобно. Я думаю, что таким образом будут проходить уведомления, э, в принципе, почему не? В будущем вот этот печень, возможно, я тоже зайду, просто из я представляю из огромного количества ICO люди выбирают вот то, что они предлагают вам, да? тем более, что они точно так же рискуют своими деньгами, может быть даже больше, чем мы с вами, потому что я зашел там на 0.1 эфира, да, а людям нужно выложить все-таки свои 300 кровных эфиров, и это, естественно, как вы можете понять, очень немаленькая сумма для того, чтобы мы с вами могли поучаствовать также в этом ICO. Разбирайтесь, смотрите, думайте, но я лично от себя рекомендую и доверять этим ребятам можно. Лично мое мнение, потому что сам пользуюсь их, их продуктом по трейдингу, мне в принципе все нравится, все устраивает. Будем пробовать сейчас тестировать этот их смарт-пул и я думаю, что это будет не последнее видео на эту тему, когда там пройдет а когда будет листинг, будет интересно. Я тоже запишу видео о том, сколько же получилось заработать именно с этого проекта и, возможно, с будущих каких-то проектов, которые еще будут представлены здесь, в этом смарт-пуле. На этом у меня все, друзья. Большое спасибо за то, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Ссылочка на этих ребят будет в описании. Большое спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.